Выезжаем, выезжаем. Это скорее не велотур, а велопрогулка. Mm -hmm. То есть любой велосипед подходит. Мы едем примерно час в Лос-Монтезинос по живописному месту вдоль озера. Приезжаем туда. Там у нас готовят очень домашнюю еду, не ресторанную. Она раза в два дешевле, чем ресторанная еда. Ну так для на вскидку борщ, например, готовят, он стоит там 2 евро. Блинчики с мясом 3 евро, голубцы там 3 евро, остальное там 2 евро. Напиток любой, вино, кофе, там, пиво или что ты выберешь, все по одному евро. То есть там очень недорого и очень ну, в домашней обстановке все, в очень красивом месте. А во сколько, откуда? Мы выезжаем в 10 утра. У нас есть место, мы показываем где а, да, к этому месту, но ну, надо добраться к велосипеду. Если нужны велосипеды, 5 евро стоит прокат велосипеда То есть можно, это тоже не... Вот здесь вот стоит 10 евро. Тебе велосипеда. можно позвонить, я да, звоню, А посыпать. мы можем взять да, за 5 евро прокат велосипеда, можно взять съездить туда, приехать назад. Час туда, час назад, и где-то час там. Так, вот, это, не так. Режим режим, да, да и... никуда не торопимся. А это проблема. скорости не установлены. Нет, мы подстраиваемся под самого слабого и едем так, как ему это комфортно и, вега... так, и удобно. Так, можешь ли это и сказать, какая последний раз была группа? Сколько там? 40-50 человек? 20? Не, не, у нас было. 3 человека, было 5 человек, по-разному. Бывает 10 человек, но больше 10 не бывает. Мы, не, мы же не собираемся в такие большие компании. А 4-5 человек это самая удобная группа. Во-первых, и побеседовать можно поговорить, потому что когда 40 человек, там, уже, там довольно трудно там беседовать. А у нас маленькие группы, но очень комфортно и удобное для общения. Я буду. Все, завтра выезжаем в 10.